Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы собрались в этом составе для того, чтобы поговорить о проблемах региона Юга России. И предлагаю сосредоточить внимание на двух вопросах. Собственно говоря, мы возвращаемся к ним постоянно. Это вопросы социально-экономического развития регионов Юга Российской Федерации и поговорить о проблемах безопасности. Вы знаете, федеральные власти оказывают значительную финансовую помощь округу за последние 4 года, ее объем в расчете на одного жителя вырос почти в 3,5 раза. Уже реализуется ряд проектов, направленных на развитие региональной социальной инфраструктуры. Однако, несмотря на растущую федеральную поддержку, разрыв между Экономическими показателями округа и среднероссийскими величинами практически не уменьшается. Очевидно, явное несоответствие потенциальных возможностей региона и состояния его экономики и социальной сферы. Естественные конкурентные преимущества округа, а они есть, мы с вами об этом много раз говорили. Его богатый человеческий потенциал эффективно не реализуются. Объем валового регионального продукта в округе сегодня более чем в два раза ниже общероссийского, а доходы граждан в полтора раза ниже. По-прежнему высок уровень безработицы. Однако, подчеркну, речь идет именно о средних показателях. И положение дел в субъектах Юга России существенно различаются между собой. Одни Извискивают, несмотря на все сложности и проблемы, собственные ресурсы, активно привлекают инвестиции и поддерживают предпринимательскую активность. У других, к сожалению, дела хуже идут, многие полагаются исключительно на федеральный бюджет. Но, как я уже отметил, даже существенное увеличение финансовой поддержки не может обеспечить устойчивого экономического роста и, соответственно, решения острых социальных проблем. В этой связи важнейшая задача и федеральные, и региональные властей обеспечить условия для ускоренного подъема собственной экономической базы регионов Юго-Российской Федерации. Результаты работы на этом направлении будут в огромной степени зависеть от эффективной, как я уже сказал, и ответственной, слаженной, совместной работы как федерального уровня, так и региональной власти. Один из острейших вопросов – это скованность, заорганизованность, зарегулированность деловой жизни во многих регионах, округа, округах. Чрезмерная административная вмешательность. Местные рынки монополизированы, фактически закрыты для какой-либо деятельности извне. Органы власти часто используются как инструмент недобросовестной конкуренции. Прямо говоря, коррумпируются. Это, мы знаем, проблема не только Юга России, всей страны, но на Юг я бы хотел обратить особое внимание. Широко процветает практика предоставления индивидуальных налогов и других льгот, а также необоснованных преференций при распределении подрядов финансовых и материальных ресурсов. За этим, как правило, стоят интересы конкретных чиновников, или попросту говоря, кланов. Административный произвол подрывает веру людей в возможность открывать свое дело и успешно вести частный бизнес. Достаточно сказать, что число малых и средних предприятий в Южном федеральном округе ниже, чем в среднем по России, а в пяти субъектах заметно, заметно, заметно их уже сокращение. Бюрократическое давление загоняет деловую жизнь в тень, а это невыплаченные налоги, низкая заполняемость региональных бюджетов, и, как следствие низкий уровень социальной защищенности граждан. Я абсолютно убежден, совершенствуя систему межбюджетных отношений и разграничения полномочий, мы должны создавать стимулы для региональных и местных властей, стимулы к развитию региональной экономики, к большей самостоятельности и инициативе. Но при этом необходим и механизм политической, юридической ответственности региональных и местных властей за конечный результат своей работы, в экономической сфере, по развитию налоговой базы территории, по решению социальных проблем. Было бы несправедливо усматривать основные причины сложившейся ситуации лишь в недостатках деятельности региональной власти. Так явно несовершенен процесс разработки и реализации федеральных целевых программ. Я со многими коллегами присутствующими сейчас здесь в зале согласен, мы много раз на этот счет говорили. Отсутствуют однозначные подчиненные единой логике правила распределения федеральных инвестиций. Это приводит подчас к хаотичному распылению ресурсов между ведомствами и территориями. Важно разработать четкие и прозрачные правила оказания финансовой помощи регионам и муниципалитетам. И при этом установить жесткую ответственность всех уровней власти за качество инвестиционных проектов и, самое главное, за их реализацию, за конечный результат, Хотел бы затронуть еще один важный вопрос, я о нем сказал в самом начале нашей встречи. Очевидно, что экономическая и социальная ситуация на юге России, как ни в одном регионе страны, зависит от обеспечения общественной безопасности. Сохраняющаяся активность террористических формирований, других экстремистских группировок, серьезно дестабилизирует ситуацию в регионе. Как результат снижается инвестиционная привлекательность, граждане не чувствуют себя по-настоящему защищенными. Серьезным источником финансовой подпитки террорист террористов становится оргпреступность, коррупция, растущий криминальный рынок наркотиков. Отмечу, что в Южном федеральном округе самая высокая плотность правоохранительных сил. Причем не только по России, но и по Европе и по Северной Америке. На, тысячу, на 100 тысяч жителей приходится почти 1200 сотрудников правоохранительных органов. В то же время, есть большие вопросы к эффективности использования правоохранительных органов, результативности бюджетных расходов на правоохранительную деятельность. Штатная численность правоохранительных органов постоянно растет, думаю, подчас и в ущерб качеству и профессиональной подготовке сотрудников. Отсутствие четкого разграничения полномочий, параллелизм в работе, размывают персональную ответственность и служб, и их руководителей. Вместо своих прямых задач правоохранительные органы выполняют несвойственные им функции, порой необоснованно вмешиваются в экономическую жизнь. Вывод понятен всем. Нам необходимо принять серьезные меры по повышению результативности работы правоохранительных сил не только в стране в целом, но и в округе в частности. И особенно в округе. Особенно на юге России. И рассчитываю здесь на заинтересованное сотрудничество федеральных и региональных властей. Не сомневаюсь, что в своих выступлениях вы поднимете эти и другие проблемы и вопросы. Хотел бы услышать от вас конкретные предложения по тем темам, которые мною затронут.